Друзья, всем привет! Сегодня будет максимально интересное и полезное видео про Форекс Я рекомендую смотреть его полностью от начала и до конца Особенно новичкам, которые только пришли в Форекс В этом видео мы разберем основные термины Мы разберем открытие и закрытие сделок на торговой платформе Мы посмотрим, что такое тейп профиты, стоп-лоссы, плечи, объемы, лоты и так далее Все, чтобы вы смогли зайти на торговую платформу и совершать уже какие-то минимальные действия Давайте с вами начнем. Итак, что такое Форекс? Форекс сокращенно от Foreign Exchange. Что значит международный обмен? Это у нас валютный рынок, на котором совершаются операции по обмену валютой. Форекс связывает крупнейшие банки мира. У этих банков есть свои какие-то обменные пункты, с помощью которых вы можете сами купить или продать какую-то определенную валюту. Это у нас банки. У банков есть свои какие-то обменные пункты. И вы Покупаете или продаете валюту именно в обменных пунктах. Обменный пункт берет валюту у банка, а банк, в свою очередь, покупает и продает валюту на рынке Форекс. Вот так вот все взаимосвязано. И, по сути, если вы покупаете и продаете валюту в обменном пункте, то вы также являетесь участниками рынка Форекс. А поскольку Форекс – это у нас валютный рынок, то, естественно, мы покупаем и продаем здесь валюты. Но валюты не в чистом виде, а валютные пары. К примеру, доллар-рубль. То, с чем мы всегда имеем дело. Здесь мы либо покупаем доллары за рубли, либо продаем доллары за рубли. К примеру, вы решили купить доллары. Цена на доллар составляла 70 рублей. Купить вы его можете за 70 рублей, но сумма для продажи будет немного уменьшена. Например, 69 рублей. В один момент времени вы купили валюту по одной цене, но продать ее можете только по другой цене, уменьшенной. Разница между этими числами называется спред. На Форексе он будет у нас часто использоваться. Спред – это комиссия. Но если а, в обменном пункте комиссия оставляет несколько рублей, то на Форексе комиссия оставляет всего лишь несколько копеек. Поэтому выгоднее, естественно, обменивать валюту на Форексе. К спреду мы с вами а, чуть попозже вернемся, когда перейдем в торговую платформу. Я сделал конкретные обозначения, чтобы вам было удобнее на это смотреть. А, цена покупки у нас называется ASK. А цена продажи… Называется бит. И спред у нас вычисляется по формуле ASK минус бит. То есть 70 минус 69, 1 рубль. Это и есть спред, то есть комиссия. На Форексе также есть комиссия за открытие позиции. Мы это опять же позже разберем. И когда вы только откроете позицию, вы изначально будете в минусе. и Из-за как раз этого спреда. Думаю, это должно быть понятно. Итак, валютная валютной паре доллар-рубль Доллар называется базовой валютой, поскольку он стоит на первом месте. Базовая валюта. И рубль это у нас котируемая валюта. Котируемая валюта. Все операции на валютном рынке на Форексе совершаются определенными объемами. Они называются лоты. Один лот. Это 100 тысяч единиц базовой валюты. То есть, чтобы совершить операцию на валютной паре доллар-рубль, нам нужно иметь 100 тысяч долларов. Но вы спросите, Сережа, что за фигня? У меня нет таких денег. Брокеры нам предоставляют так называемое кредитное плечо. Например, 1 к 100. То есть, чтобы совершить операцию с плечом 1 к 100, вам нужно иметь в 100 раз больше чем эта сумма, то есть 1000 долларов, остальное вам предоставляет брокер, чтобы вы смогли совершать операции. Также есть много вариантов плеча, 1 к 500, 1 к 1000 к примеру, если 1 к 1000, то это в 1000 раз меньше, то есть 100 долларов. Я по стандарту рекомендую выбирать плечо 1 к 100, но 1000 долларов тоже не у всех найдется. А, брокер также предоставляет совершать операции уменьшенным объемом, то есть вместо одного лота можно а, совершить операцию на 0,1 лот или же на 0,01 лот. А, чем меньше лот, тем меньше влияние на ваш депозит при изменении цены. Прибыль на форексе высчитывается по пунктам. Давайте я приведу пример. А, валютная пара, к примеру, евро доллар. Евро доллар. А, Смотрите, движение в один пункт, если мы заключим сделку на один лот, даст нам 1 доллар. Здесь все у нас котируется до пятого знака после запятой. И движение в один пункт было у нас 1.25.000, Стало 1.25.001. Это у нас движение в один пункт. И если мы совершили операцию на один лот, то есть на 100 тысяч единиц базовой валюты, то движение в один пункт, на валютной паре евро-доллар даст нам 1 доллар Это может показаться вам сложным, но на самом деле это все легко воспринимается А когда мы перейдем на торговый терминал, я думаю, будет более понятно На Форексе, естественно, можно зарабатывать и на росте, и на падении цены В принципе, как и в бинарных опционах Давайте сейчас перейдем на торговую платформу и разберем отличия бинарных опционов И посмотрим, как заключать позиции на Форексе Посмотрим это все в реальных условиях Итак, ребятки, мы зашли с вами в MetaTrader Смотрите, смотрите Давайте откроем ордер. Нам нужно для этого нажать вот сюда вот. И мы сможем совершить какую-либо операцию. На валютной паре доллар-швейцарский франк. Смотрите, внизу показан объем. То, о чем я и вам говорил. Я рекомендую, если вы новичок, всегда использовать 0.01 лот. Это самый безопасный вариант. Стоп-лосс и тейк-профит, ребята, нужно высчитывать. Как его высчитывать, мы с вами рассмотрим а, в следующем видео. Потому что цель этого видео а, – донести до вас, что такое форекс и как совершать на нем минимальные какие-то действия На форекс, естественно, нет времени экспирации И прибыль высчитывается по пунктам Это я вам уже говорил Следовательно, мы не подвержены времени экспирации Можем сходить когда угодно и выходить когда угодно К примеру, давайте установим стоп-лосс на уровне 0, 9, 7, 9, 2, 9.2.0 Котировки можно смотреть справа Это у нас котировки Здесь пишутся котировки Это у нас стоп-лосс Тейк а профит, к примеру, 0, 9. 5, 7, 1, 0. И мы совершаем сделку на понижение, то есть на продажу. Сел – это продать, байт это купить. Думаю, здесь все понятно. Заходим на понижение. И вот на графике у нас отобразились наша сделка, стоп-лосс и тейк-профит. Стоп-лосс а, фиксирует наш убыток, если цена пойдет не в нашем направлении – если цена с этого места развернется и пойдет на повышение, то стоп-лосс закроет нашу позицию. А если цена продолжит свое движение вниз и натнется на наш take профит то мы с вами получим прибыль. И платформа автоматически закроет нашу позицию. Итак, смотрите, во флоте торговли появляются наши ордера. А за мной показана прибыль, за мной это не видно, но вот здесь справа снизу будет прибыль или убыток. Кстати, забыл добавить насчет спреда. Вот это вот, это и есть спред. Как видите, он очень небольшой. То есть это небольшая комиссия. Если вы откроете позицию, то сделка изначально будет в небольшом убытке. И чтобы а, начать получать прибыль с этой позиции, нужно, чтобы цена преодолела этот спред. Итак, а позиция может у вас сама закрыться при доходе до стоп-лосса или тейк-профита. Или вы можете закрыть позицию вручную. Повторяю, что здесь нет времени экспирации. Нажимаем на этот order. И здесь можно нажать «Закрыть позицию». Давайте ее закроем. Позиция закрыта. Теперь давайте просмотрим пример отложенных ордеров. То есть, если вы нашли какую-то хорошую точку, а вам нужно очень-очень долго ждать, чтобы цена дошла до этой точки, вы можете просто поставить отложенный ордер. Для этого нужно здесь нажать «Отложенный ордер». Здесь также пишем стоп лосс и «Тейк-профиты». И насчет этого я уже говорил в одном видео, но я повторю. байлимит limit. Это у нас отскок от уровня. Простыми словами. Если вы поставите ордер buy limit, к примеру, в этом месте цена дойдет до этого места, откроется ваша позиция и, по вашему мнению, произойдет отскок. Это by limit. К 0.9.5.7.1.0. Установить ордер. Если цена дойдет до этой котировки, у нас откроется сделка на повышение автоматически. Отменить это дело можно также во вкладке «Торговля». Нажимаем на ордер и нажимаете удалить. Все очень просто. А также ордер на sell limit это то же самое, только при заходе на понижение. К примеру, вы поставили ордер вот здесь, вот. у вас откроется позиция на продажу, когда цена дойдет до этой котировки. Теперь buy stop это ордер на Пробитие, простыми словами Опять же, к примеру, если цена дойдет до этого места То есть все уже наоборот То вы будете уверены в пробитии У вас откроется ордер на покупку И по вашему мнению цена пойдет здесь на повышение Давайте такой ордер создадим К примеру 0 9 7 9, 2, 0. Установить ордер Если цена дойдет до этого ордера Снизу вверх то у нас откроется позиция на покупку. Думаю, с этим все понятно. То же самое и с позиции на продажу. Sell stop. Отменяем ордер. И давайте последний разочек откроем какую-нибудь любую позицию. Смотрите, здесь у вас ваши средства. То есть при движении цены, при малейшем движении цены у вас меняется ваш депозит. Здесь участвует весь депозит. Поэтому со стоп-лоссами и объемами нужно быть максимально осторожным. Каждое движение на один пункт сопровождает изменения в вашем депозите при открытой позиции. И поскольку здесь нет времени экспирации, то для меня это а, более простой вариант, нежели торговля на бинарных опционах. При торговле на бинарных тратится а, очень мало времени, но, естественно, присутствуют более большие риски. На Форексе лично для меня торговать легче. У меня уже был опыт торговли на Форексе, но на Форексе... А, на Олимпе. Там, естественно, другой Форекс. Там так называемые Форекс-опционы. Это я отвечаю тем людям, которые меня спрашивают, почему я не торгую на Форексе на Олимпе. Все, друзья, вот такое вот видео. Надеюсь, это видео было для вас максимально полезным. Если это видео было для вас полезным, обязательно поставьте это видео лайк. Подпишитесь на канал, кто еще не подписан. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.